Блин, я думаю, он шутит, чувак. А Кэш оплатил какого черта, чего вы не можете отдать. Не штраф у мне там выписывайте же. Я первый раз, ребят, за все время проживания я впервые встретил. не увидели, что я припарковал трак? Я говорю, да, да. А трак заглушен, то есть он их не подзаряжает. Короче, ребят, вот как надо заниматься, понятно? Так, ребята, вот дропбакс. Ключи кинули, машину оставили. Все, отлично, с утра пораньше. Что-то там около меня уже какая-то охрана подъехала. Не штраф у там выписывают уже. Я эту попрыгу спрошу. Что какой-то компьютер там и камера сзади. И он по этой камере смотрит на мою тачку. Похоже, надо валить отсюда. Ребята, отдал Макларен. Забрал чек. Теперь обратно загружаем, поскольку камре последнюю выгружаю, первую значит загружаю. Потом Audi отдаем этому мужичку скоро ее. А после едем собирать машину. Ух ты, тут лепестками песками даже можно смотреть переключать. Подобие ручной коробки, да? Подъезжили 50. Смотрите, как у меня выглядит мой обед. Просто пол курицы. Паста. Такая кафешка интересная. Одни пожилые люди здесь. С чем это связано? Почему? Next door, кажется, называется Бистро. ладно, буду кушать. Короче, кафешка нормальная такая. Next door, видите, называется. Почему туда одни деды ходят, непонятно. Они говорят, что ты? Дальше поехал. Они увидели, что я припарковал трек. Я говорю, да, дальше поехал. А сколько ты в день водишь? Я говорю, 11 часов. Ну, нормально. В общем, надо мне сейчас отдать Audi. Клиент где-то подъехал, а где? Ну, там что ли. Ладно, найдем сейчас. Ага. Когда ты идешь в Флориду? Да. Может быть, опять. В общем то же время. Ага. Не знаю. Кай, хай, каш, варчек. Эф, неф. Кай, хай. Кай, хай, хай. Эф, эф. Эф. Эф. Эф. Эф. Эф. Эф. Эф. Эф. Эф. Эф. Тяжелый, огромный, длинный, широкий. Каждый раз его нужно выгружать для того, чтобы другие автомобили забрать. Но за него очень хорошо платят. Чуть ли не в два раза больше, чем за обычные. Поэтому что делать, ребята? Чего не сделаешь ради, ради денег? Такая вот большущая машина. Смотрите, какая панель приборов информативная. И давление масла 55 PSI, и кулон температура, и расход 8 майлов на галлон. У меня 6 майлов на галлон, немножко меньше на траке, или даже 7, наверное. Миль 5 и 4, что это такое, непонятно. А, это трип, сколько я проехал. Офигеть, здесь такая красота. Сидушка просто супер удобная, новенькая. Смотрите, кожаная вообще. Прям туда, прям в нее проваливаешься. Поехали загружать. Ребят, интересная история. Знаете, какая? С а, бантайкой вот этим, с Бентли произошла. Это совершенно новая машина, там пробег 30 миль, что ли, всего лишь, то есть 50 километров. И вы видели, да, у нее кузов новый. Такого кузова во многих странах просто еще нет. Наверное, и в России тоже нет. И дилер, который продает за кэш, это, я не знаю, сколько он стоит, 200-300 тысяч долларов, 400 может быть. Он продал этот автомобиль за кэш клиенту из Калифорнии, а тот клиент, который купил за кэш, хочет ее отправить через куда-то океан, в порт, в какую-то другую страну. А это делать запрещено вроде как. Я не знаю, по каким законам, по каким-то, наверное, локальным местным дилерским законам. И он, представляете, я сегодня приехал за ней, он узнал, что она идет в Калифорнии в порт, он отказал, говорит, мы ее не можем сдать. Потом клиент он начал звонить, где я кэш оплатил, какого черта, почему вы не можете отдать? Я, потому что вы не можете ее отправлять. Я ее никуда не отправляю, я беру себе. Потом озвонил адвокат, клиент. Скандал был, в итоге они машину этого отдали, но при условии, что она не будет отправлена в порт и куда-то там уйдет за пределы Америки. Потому что там она стоит дор гораздо дороже, нежели здесь, вот этого нового образца. И представляете, такая вот история произошла. Сейчас они в документах исправили, как будто бы я ее везу куда-то другой штат. Но я ее на самом деле по-прежнему везу в Калифорнию, а там, куда они ее делают, это их право, я не знаю. Наверное, в какую-то другую страну отправят и заработают бабок. Так что, ребята, если у кого-то есть 400 тысяч долларов, хорошо, не 400, давайте 50 на 50. Я 50 процентов оплачу, 200, и 200 вы. Куда-нибудь ее отправим, отправка тоже полцены ваша, полцены моя. И заработаем бабок. Как вам такая идея? чуть-чуть рано освободился, потому что вот этот автосалон маленький, ну, не совсем уж маленький. В общем, он закрылся, ворота они не закрыли. Я поэтому заехал на их территорию, надеюсь, что меня отсюда не выгонят. Ну, в принципе, я покажу документы, если какой-то сторож-охранник подойдет. И что делать? Что делать? Что делать? Ну, не сидеть же, да, не спать, ложиться рано. Поэтому я сейчас иду в надо через день. Я вчера ходил, поэтому... Сейчас иду в банк, скажу, деньги пока кину на карту. Потом вон там есть вещевые магазинчики, я уже посмотрел. Туда, наверное, схожу. Что-то, может, приобрету себе, потому что я одежду с собой не взял. Очень люблю, ребята, обувь. Я не знаю, у меня пар, наверное, 15 дома разные всякие обуви. С чем это связано, непонятно, но вот прям кайфую. Поэтому, может, обувь возьму, да? Ну и, может быть, одежду возьму, в случае, если я полечу все-таки на Гавайи, да? Она будет мне необходима. Ребят, как же это круто, просто иду и хочу вот с вами эмоциями поделиться. Просто иду непонятно в каком-то городе, один, и так себя чувствуешь все равно в безопасности. Посмотрите. Вот здесь какой-то банк, ну не знаю, работает или не работает, там какие-то апартменты, видите? Здесь такой лесок, вот, пожалуйста, мусорка, сюда мы сейчас скинем. А еще, знаете что, я когда-то, я помню, когда я только приехал, думаю, вот, блин, классно было бы, если бы были бы деньги. Вот умел бы я на английском говорить. Я бы везде, я бы везде путешествовал, даже по Америке. И сейчас у меня все здесь, ребята, чуть-чуть произошло. Казалось бы, такая мелочь, так на душе приятно, так классно, что вот. Вот она, свобода, вот, вот, пришел. Вот смотрите, кстати, вот такая штука в Америке. Ну, наверное, в России тоже есть, да? Банкоматы на автомобиле подъезжаешь и туда денежки вставляешь. Депозит. и все. Чуть-чуть себе ставлю на расход. 4 А остальное закинем. Кэш. Так. Все пожрало. Ребят, очень странная какая-то история. Я нахожусь в городе, и тут вдруг раз. Это никакой не стационарный пост, это никакой не вейс Просто был знак о том, что впереди какой-то весовой контроль. Я не знаю, у них весы, может, на дороге стоят. Я ни их, кстати, не видел. Говорят, какие-то подкатные весы бывают. Ну, такие же, наверное, как и в России, но я пока их, еще их не встречал, и стоит вот такой контрольный пункт, что это полиция, по-моему, там в составе полицейских судебных приставов а, да, весы, смотрите, действительно весы вау, круто, и сейчас он будет вес проверять, просто на дороге случайным образом, это не station, не весовой контроль ага проверяет, смотрит и поехал дальше у меня с весом совершенно точно все в норме, я первый раз, ребят за все время проживания я впервые встретил Обычно это Вейстейшн, но видимо они специально понимают, что в Вейстейшн многие водители, ну не многие, какие-то водители с перегрузами объезжают, ищут возможности. Они вот придумали вот такой вот случайный пункт. Ага, передний аксел взвешивает. Все, вот и вся процедура, ребят. И вот смотрите, сколько полицейских автомобилей стоит. Вот эти все автомобили, справа, которые остановлены, у них у всех есть какие-либо нарушения. Вот этот, вот эта бочка, следующий и следующий. Ну и вот кархоллер, соответственно. Экспресс проверка леса. в случае, если все окей, ты едешь дальше. А на самом деле я считаю, что очень круто, что такие вот такими способами. Кто-то мне опять скажет, вот, а в России бы ты был против, я и в России, ребята, не против, но все мы знаем, что в России люди с перегрузом ездят, ну просто постоянно, поэтому никаких дорог нет, не только поэтому, потому что их не делают, потому что контроля нет, потому что взятки берут, все как бы в совокупности, да, ну вообще-то в нормальной стране, мне кажется, это вполне допустимо, это естественно, это должно быть, единственное, взяток не должно быть, я не должен ехать с перевесом, меня поймали, я отдал а поехал дальше. Вот такое, такие вещи недопустимы. Но когда вот так взвешивают в случае, если выявляют перевес, тебя останавливают какие-то процедуры, какие-то меры, санкции на тебя накладывают. Это вполне неплохо, как вы считаете. Ребята, вот такой вот я. Pontiac GTO называется. Тачку забираю. Или не я? Я, я, я. Я я, Зергут. Смотрите, ребят, впервые такой вижу, чтобы на капоте были какие-то отдельные. Что это такое? Ааа. Понятно вам? Дублируется. А, нет, не дублируется. Здесь просто нет, здесь часы, еще какие-то ролинные часы, не знаю, что это бензин, температура, ойл. А там вот уже у нас идет тахометр. Правильно что ли я назвал? Вот опять сейчас скажете. Машина не едет, а плывет, корабль не катится, а идет. И другие замечания. Пошло дело. Не знаю, ребят, я, честно говоря, не сильно уверен, что этот автомобиль уместится совместно с Бентли, как бы в один ряд, на, на одном уровне, но деваться некуда, нужно что-то придумать, поэтому будем что-то придумывать сейчас. Что-то я туплю, ребят. Зачем я туплю, не знаете? У меня Audi выскакивает первое. Почему я не могу тогда просто Audi сейчас выгнать? Поехали вниз. Так, Ауди сейчас выгоню просто. Эту загоню туда, в середку, Audi сюда поставлю, на всю подниму все, она умещается и Bentley загоняется легко. И плюс к тому я Audi потом первую выкидываю все. Что-то как-то не... бывает. Все пошло дело. Ребят, кстати, вы знаете, писали мне как-то про по поводу моих аккумуляторов на трейлере, что, типа, они там садятся, гелевые это плохие. Короче, гелевые, я точно знаю, что они лучше, чем обычные. Второе, вот они сейчас меня поднимают, опускают, поднимает, опускать сколько уже раз, а трак заглушен, то есть он их не подзаряжает, просто хватает этого времени. Я уверен, что они так могут, но раз 20-30 просто поднимать, опускать, им вообще ничего не будет. Так что не надо на мои аккумуляторы модные и дорогущие гнать. Стоят они себе там и стоят Просто вопрос был в контакте. Очень был плохой контакт, провода были плохие. Когда я эту проблему устранил, плюс новые аккумуляторы, и то вот, пожалуйста, бегает Дравлика. Ну вот, ребята, все тачки собрал. Бента сейчас загружаю обратно. И, в принципе, можно выезжать в Калифорнию. Вот про этот Янтабель говорил, ребят, такого еще нет во многих странах. Видите, совсем новенький, нового образца, новые фары. Салон по всей изменится. Тоже изменен, Такой тачки нет. Я не знаю, как себя заставлять, не люблю я ехать, просто ехать, просто ехать. А в Калифорнию довольно долго придется просто ехать. Вот многим, многим хотел сказать лентяем, потом думаю, обижу водителей. Нравится просто сидеть и ехать тупо. Ну а что, классно, работать не надо. Загрузили тебя и просто сидишь и едешь. А меня это невероятно бесит. Очень скучная работа, мне бы загрузить, погрузить. Ладно, буду как-то справляться кому я расскажу, вы, оказывается, уже упали у меня. Короче, буду как-то справляться, хотел я вам сказать. Ехал я, ехал, ребята, и вдруг я понял, что надо позаниматься фитнесом. Пришел тот день. И вот, пожалуйста, я просто вбил в навигаторе фитнес-клуб. И вот он, я к нему приехал. Сейчас здесь я где-то припаркуюсь. Работает круглые сутки, ребята, 24 на 7. Пойду побегаю, попрыгаю, что-то поподнимаю. И еще часочек-другой проеду. Так, поставил. Все окей. Сумку взял, переодеться. Душ приму. Позанимаюсь. Вот у меня... Вот можно за 10 долларов в месяц. Это только здесь заниматься. А можно, например, блэк взять. Вон, смотрите. Доступно более чем 1300 спортклубов во всей Америке. Можно привести бесплатно друга, пожалуйста. Массаж. Здесь есть черс, Это массаж сидушки. Теннинг. Это... Загар, вот это загорел, за, чтобы загорать. Как они называются? Ну, вы поняли. Гидромассаж, Петс какой-то еще. Ванна гидромассажа. Ладно, пойдемте. Ну, еще, ребят, как обычно все в одних тонах. Также есть какие-то комнаты для растяжки отдельные. Обычные, обычные тренажеры. К сожалению, нет обычной штанги без вот, такой вот такого вот помощника, страховочного. Лучше бы, конечно, с обычной штангой, но хотя бы, хотя бы на таком позаниматься, немножечко размяться и дальше поехать. Короче, ребят, вот как надо заниматься. Понятно? Да. Когда после тебя уже все, зал закрывает. Я, короче, один там остался, они меня ждали. Я думал, они 24 на 7 работают. Я говорю, вы что, не на 24 на 7? Не, не, типа мы тебя ждем, чувак. Мы до 10 работаем. Я говорю, ну давайте побежал в душ, быстрее в душ. Они ждут меня всей толпой. Зачем всей толпой? Непонятно, почему нельзя было закрыть одному остаться. Ну, может, компании живут или ехать удобно. Они это твой трак? Я говорю, да, А, понятно, понятно. Все, все. Я говорю, чувак, а ты, говорит, вот ездишь по клубам. Как много говорит, клубов вообще работает 24 часа на 7? Ты же думал, что мы 24 часа на 7? Я говорю, ну да. Я говорю, 80% клубов работают так. Ну, в которых я бывал, по крайней мере. Ух, все, кайф. Теперь можно скупался, назаниматься, занимался. Теперь можно потихонечку ехать на стоянку, Хотя, наверное, сейчас в кафе пойду. Поужинаю и там, наверное, заночую на какой то стоянке большой, чтобы вам, ребята, вот эти ролики, понимаете, просто вам эти ролики, просто потому что мне по кайфу, потому что я просто так хочу загружать что-то, показывать себе, самому вспомнить друзьям, своим показывать и вам в том числе совершенно не то чтобы бесплатно, я трачу на это деньги, ребят, никакой монетизации нет, забудьте про это, потому что я иногда видел комменты, Женя, а где ты больше зарабатываешь? На Ютубе или на траке, ребята, вы что? Ну трак это моя работа, я здесь зарабатываю деньги, а Ютуб это для души, как таксисты в Москве, я просто для души занимаюсь такси, а так у меня бизнес, такая же история у меня Ютуб это для души, а бизнес вот. Ну что, ребята, я приехал. Спортзал, как обычно. Видите, большая стоянка здесь есть на плазе, пойду немножко позанимаюсь я, блин, не знаю как себя развлекать еще вчера в какую-то кафешку ходил вечер просто тупо ехать, как же меня это бесит ребят, как же мне это не нравится мне нравятся разгрузки, погрузки и побольше когда, а просто ехать так неинтересно, это вообще работа как вы ездите, друзья мои как вы ездите ну, наверное, это надо тоже любить просто ехать, смотреть вдаль первый автомобиль наконец-то даю. Perfect. Yeah, looks like new. Okay, you have a cash check, right? 50, 50. Okay. How long do you take it in now? Three days. Not bad. Yeah. Gotta get my car up. Which one? Range Rover. <laughs> You want a switch? Yeah, oh, yeah. <laughs> right? okay. yeah. yeah. yeah. Блин, ребята, ну жара. Это Аризона. Город Феникс. Уже с утра 29 градусов. Сейчас, я думаю, градус 33, наверное, 35. Какого черта? Как здесь жить? Вообще непонятно. Вон, видите, кактусы красивые здесь. Все как в фильмах. Блин, я думал, он шутит, чувак. Он говорит, заберешь мой Range Rover? Я говорю, конечно, заберу. Он берет, подгоняет меня, говорит, ну все, давай, ключик говорит, там лежат. <с> Я диспетчер подойдет, говорю, что за фигня, чем мне аранжироверы дают. Он говорит, да, да, да, это говорит, другой водитель. <с> Офигеть. Видите, ребят, сколько работы. Просто отказываешься от работы. Не, не надо, забирай свой аранжировер. Я поехал дальше. Ребят, забирай комару. На ручке еще. Грузиться здесь негде, поэтому будем прямо на дороге. Я надеюсь, что она уместится, потому что все-таки она не сильно низкая и не... Кабриолет, поэтому будем как-то стараться Вау, нормально так прет Так, ребят, как-то вот так я поднял Просто жопу на всю задрал Здесь, видите, можно вот так ходить А здесь уже низко Вообще, сейчас посмотрим, что из этого вышло Так точно уместится, как обычно, я на все поднимаю. теперь сейчас уже можно опускать. Сейчас уже будем смотреть. Жопа уместилась 100%. Все отлично. А теперь сейчас будем поднимать. Вот эту сторону опускать. Видите, я сильно ее больно задрал. А ту поднимать. И более-менее выравнивать, чтобы так красиво все получилось. И поедем. Короче, ребят, еду по Аризоне. Ни заправок, ничего нет. Стекло даже помыть не могу от Моши просто поля, поля, поля, поля, и я еду, мне уже кажется, что где-то там какая-то косуля бегает, еще что-то, в общем, даже остается негде кофейку попить просто, в общем, жду, когда будет какой-то, может быть, рестерия, я не знаю, здесь вряд ли будет, может какая-то колхозная заправка, довольно опасно бензина не имеет топлива, трак у меня, кстати, так и греется, ребята, уже сильнее греется, я даже переживаю несколько, чуть небольшая горка уже начинает греться, в принципе, плюс-минус ясно, что такое. Может быть, на самом деле, не все так плохо. Может быть, не придется нам а, делать движок. Хотя я, в общем-то, мне без разницы. Лишь бы сделали. Они сделают по-любому хоть новый поставим. Без разницы. То есть просто, чтобы я на это, на эти вопросы не отвлекался, головной боли у меня не было. Поэтому я сейчас приезжаю в Сакраменто. Сегодня у нас суббота, завтра воскресенье в Лос-Анджелесе. Вот у нас ну, где-то в поделе второе, например, в Сакраменто трак оставляю на станции вот такой список я подготовил по мелочи там чуть-чуть там чуть-чуть там подварить бампер переварить переварите мне там наделал ерунды вот еще что-то ну короче нормальный такой списочек масла поменять коробки поменять мостах нормально да, обслуживание сделать и я сам пока буду летать отдыхать ну, примерно по базе